Друзья, всем привет! С вами Геннадий Стомин, канал Добрый Гена. Решил рассказать о посылке, которую я приобрел на джуме. Шла на 20 дней. Это вот такое вот со... ну, приспособление для соединения. Косой шуруп. Ну, вначале хотел показать, какая сама упаковка была. То есть, вот такой полиэтиленовый мешочек внутри него вот, вот это вот все маленькое было засунуто вот сюда перевязано ну, в общем я не знаю вот, от чего это но точно не от этого а, комплекта ну в общем не знаю буду что-то сюда складывать в принципе вещь неплохая так а я видел что в коробочках приходят ну в принципе это не столь важно самое главное чтобы доходило в исправном состоянии теперь давайте посмотрим сам механизм вот этот вот кондуктор так называемый можно обратить внимание что он даже с таким металликом покрытую очень добротно такое ощущение что он сделан на том же заводе где делают кредит настоящие то есть это копия но не знаю мне кажется прямо это там и делают просто у меня ну дешевили сегмент может быть или не хотят ту марку как бы дешевить, решили сделать Фенксон название то есть ну на английском языке но достаточно э, тоже э, все механизмы рабочие тут механизм один движение сама шкала тоже проверил четкая э, сделано видно лазером что ли и залито краской потому что ну не стирает не сотрется и так прям видно что очень качественно здесь вам тоже видно вот. А, что еще с ним шло? Ну, шло вот такое вот сверло с ограничителем. А, тоже проверим на, по качеству. Ну, так с виду, по крайней мере, хорошее. Вот такая вот отверточка. Не знаю, у кого-то приходит с двух сторон отверточка. Здесь вот такая вот. Тоже добротненькая. PH1. Ну, ключик и заглушки. Хотя заглушки сомневаюсь, что мне где-то пригодятся. Ну, пусть лежат. Это после сверления... Я вам покажу сейчас а, на примере, как ими можно пользоваться, если они, если захотите ими пользоваться. В общем и целом сам покупкой доволен, потому что а, ну, Крэк оригинальный стоит порядка 4000 а данный кондуктор-соединитель, не знаю как его лучше назвать, стоит 1600 рублей. Хотя вот пока шла посылка, смотрел, уже цены поменялись 2 300 но они, наверное, прыгают туда-сюда. Вот. В общем-то, очень доволен посылкой, 20 дней это, я считаю, очень быстро и отслеживалось на протяжении всего пути. Ну, в общем, давайте еще теперь его испробуем и окончательно поставим оценку. Итак, я взял обычную струбценку, чтобы закрепить. Установил 16 миллиметров это толщина заготовки, которую я взял у меня валялась. Ну и давайте попробуем без ограничителя. Обратить внимание, что что вот отверстие для того, чтобы выходила стружка. Одну сделаем, посмотреть. И вот вышел прям в центре. Чуть -чуть. Вот. И теперь если взять большой рубчик, ну естественно в зависимости от длины, то он под косым углом туда. Закручивается, выходит прям в середке видно, да? Вот. и стягивает допустим другую детальку и вот те заглушки, которые шли, они вот сюда загоняются. Вот, кстати, очень хорошо крепко держится. Вот. Но ну, заглушками я говорю еще раз на вряд ли буду пользоваться. Блин, мне даже молчу. В общем, друзья, ну вот такая вот вещь. В принципе, хорошая, отличная даже могу сказать. Мне она уже нравится. Ставлю, наверное, сама деталь ценку 5 Ну а доставка то что вот, тоже 5 А у комплектация ну четыре с половиной. Хотя еще раз говорю, это не сильно влияет. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте класс. Пишите комментарии. Всем пока.